Здравствуйте, с вами магазин Инструмент-центр. Сегодня у нас обзоре профессиональный набор инструмента от компании Hans. Hans TK95. На 95 предметов. Hans делает профессиональный инструмент, хорошо знакомый хорошо знакомы э, мастерам автосервисов, на предприятиях используется, и также автолюбителями. Производится инструмент на острове Тайвань. Инструмент э, компания Hans производит 1973 года. Ну а теперь к нашему набору. Поставляется набор упаковки из картона. Здесь полноценный ящик. Информация на упаковке. Комплектация указывается. Два рабочих квадрата, 1,4 и 1,2 дюйма. Lifetime пожизненная гарантия на инструмент HANS. Также показывается, что крышки кейса разъединяются и можно использовать как ложменты в инструментальных тележках. С обратной стороны модельный ряд набора инструмента HANS, который вы можете еще подобрать. Прокладка, которая используется между двух крышек. Здесь она качественная, и также есть комплектация набора на ней указывается. Начнем с трещоток. Трещотки с мелким шагом, 72 зуба. Реверс, есть быстрый сброс фиксация головки, рукоятка полностью пластик идет, твердый. Длина трещотки 260 мм под 1,2 дюйма. Маленькая трещотка, длина 150 мм. Трещотки разборные, но здесь нет винтов, а просто вытягиваем пластину снизу и вытягиваем трещоточный механизм. Также есть ремкомплекты для трещоток, поэтому кому нужно, допустим, трещотка пролетела, можно заменить механизм. Весь инструмент в наборе имеет свой номер по каталогу, будь то ли трещотка или удлинитель. Поэтому номером вы можете найти в каталоге HANS, допустим, трещотку или вороток. Это удобно тем, что если вы допустим, потеряли что-то по номеру, можно найти такую же самую трещотку в каталоге. И это указывает то, что инструмент у вас оригинальный. Трещотки 72 зуба. 2 удлинителя 125 мм и 250 мм это под квадрат 1,2 дюйма под большую тыщетку под маленькую один удлинитель в наборе 100 мм под маленькую пучку отверточная рукоятка длина 150 мм ручка пластик можно подключить сюда прищетку сверху или удлинитель. И в наборе вы можете применять ее через переходник. Вставляем переходник, подбираем нужную биту, получаем отвертку. Или можете использовать с головками под квадрат 1,4. То есть где нужно подлезть в труднодоступных местах. Т-образные воротки. Два воротка, под 1,2 и под 1,4 дюйма. Сам этот ползунок квадратный, который одевается, головка, здесь видите черного цвета, это хромолебденовая сталь, усиленная в комплекте. Длина воротка 300 мм, под одну вторую, под одну четвертую 110 мм. Так, два... Карданчика, кардана, одна вторая и одна четвертая. Карданы здесь скреплены э, заклепками, то есть они разборные. И видите, внутренняя часть, она черная, а также усилена хромолиденовая сталь. Головки. В наборе шестигранный профиль, головки короткие под одну вторую дюйма. Под одну четвертую. И видите, здесь есть небольшой набор. Это головки длинные. Начнем под одну вторую. С одной второй дюйма. Общее количество головок 14 штук. Самая маленькая у нас здесь 10 мм идет. Самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм. Составляет 245 грамм. По надписям 32 мм. Логотип. Надпись «Хранс» и номер по каталогу. Головки под 1,4 дюйма. 14 головок. Самая маленькая здесь 3,5 мм. 3,5 мм. 4,4,5 И самая большая в наборе на 14. Это под 1,4 дюйма. И головки длинные. В наборе 3 всего лишь головки длинные. По размерам 10, 13 и 8. Под квадрат 1,4 дюйма. И две свечные головки. 16, так, 21 мм и 16. Внутри есть резиновые вставки. набор бит биты у нас идут в таких тумбусах они из набора вытягиваются можно использовать шуруповертом шуруповертом их общее количество бит 30 штук шлицевые торг с отверстием торс с обычной шестигранники крестообразные и опять шлицевые Адаптеры. В наборе. Вот такие есть адаптеры. Адаптер под, ж... под шуруповерт. Адаптер подбит магнитный. Можно использовать шуруповертом или как удлинитель отвертки. отвертке с реверсом. Дальше я покажу ее. И адаптер также подбиты. Для того, чтобы использовать трещоткой или с отверточной рукояткой. Я показывал уже ее. Вот она. адаптерами на море отвертка вот такая отверточная рукоятка с реверсом переключение право-влево магнитная вставляем сюда биту можете удлинитель также включать или вот адаптеры которые идут в комплекте крышка в верхней крышки отсек есть от биты или под удлинители И набор ключей комбинированный. Общее количество в наборе 16 штук. Размеры 5,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И самый большой у нас ключ 22 мм. Ключи полностью глянцевые, без каких-либо насечек. Здесь только указывается размер ключа. Указывается, что это хромвонадевая сталь, номер по каталогу и логотип Ханс. Они все глянцевые полностью. По комплектации набора все. Материал изготовления инструмента хромвонадевая сталь. Инструмент полностью весь глянцевый. Защитное глянцевое покрытие нанесено. На Кроме головок, потому что нижняя часть головок идет матовая. Кейс темно-зеленого цвета. Внутри кейса на верхней крышке также логотип Ханс с указанием артикула ТК-95. Замки. Как было показано на фотографии на упаковке, я показывал, что эта часть разъединяется и используется как ложменты. Соответственно, и замки также здесь съемные. Их можно заменить. Легко снять, легко ставить назад. И замки, кстати, продаются запасные. То есть можно докупить. Гарантия на инструмент КАНС пожизненная. Напомню за подписку на наш канал, за оставленный комментарий. При заказе мы делаем дополнительную скидку. И теперь габариты кейса. Вес набора 8,6 кг. Ширина кейса 45 Высота кейса 9 см, длина 37 см. Спасибо за просмотр нашего обзора. Кому понравилось видео, ставьте лайк.